Ну что, привет всем. Мы в Клитне, на улице стоит нереальная жара. Идем с другом пока что до парка, посмотреть, что там в парке интересного. Сегодня же как бы день молодежи. Вот. И рассчитываем сегодня еще поехать покупаться в Лутну на озеро. А потом после озера как обычно. Вот, зашли в парк посмотреть, как продвигается установка к празднику. Здесь уже устанавливаются. Короче, идем по центру искать Тему, чтобы он уже скидывал деньги на бензин и мы ехали на речку, потому что это ужасно жарко. Не понимаю, как люди вообще ходят. Ну, блин, Как ходят, ездят, а там мы пешком только ходим. Итак, пришли мы, значит, на мост. Пока что ждем поездки в Лутну. Вот столько там уже народа, купаются все. А мы только идем. А потом в лотну, да? Вон там еще песочек пляж остался. Дерево еще пытается выжить. Ладно, давай. В принципе, вот так. Все, едем наконец-таки в лутном. Вдруг наш забрал нас в машине. чем купаться. <музыка> I oh, don't Так, ну все, приехали, наконец-таки на локацию. Сейчас неплохо, так покупаемся, отдохнем. Вот такой вот огромное озерцо здесь. Ну все, идем купаться. Там уже матрас на надули. Сейчас будем проверять, водопроницаемыми у меня камера или нет. Вода, кстати, теплая. Я тоже хочу. Так, мы на плоту. Главное не потерять камеру. Бег ⁇ Мы отчаливаем. Вот здесь просто обалденская. Теплая. Ой. Кстати, проверка. Сейчас буду окулать. Вроде работает. Че, Данечка, ты плывешь? прыгать будешь а что ты проверил Да я кстати окунул ее работает еще вроде да я хочу Как тебе водичка? А, да, да, А, да, все, лошадь. слишком далеко а там дно есть Нет. у тебя сейчас резинка потеряется я это знаю вам там нормально плыть титаник да, питаник, да? да плыть. есть титаник да. а вы отдых. Конечно, есть один огромный минус Это большое количество водней их видно здесь? Вроде видно, или не видно? Короче, не видно Вот, сейчас я поймаю Лови Короче, они здесь огромные я одного, вот покажи Вот такие здесь водни Огромнейшие просто его его рано его убить Ух ты, Это, блядь, не водитель, а прям потиродахтили Потиродахтили, блядь У тебя, блядь, летает Я запечатлела этот <с> момент <No> Я хотела убить Она точно его хотела убить Мы всё видели Я тоже Я хотела убить Смотрите, когда я красиво русалку встретил? Ай! Только волосы назад сделай Что ты Русалочка! Что Ты красиво было, когда у тебя волосы назад были? Беряй! Ладно, давай, беряй! Да Буду снимать только свои зайку О, прикольно, здесь потом мёд сжигает Нормально вам, да? На расслабоне Да я э, залезу О, ты военный, да? Да Офигеть Сюда далеко? Сландия. Уже не нормально? Да Даня! Давай, Даня, Я уже нырял с камерой Давай! Ну на, ты подержи Опа, вот. <сористяющие> <Оба> Ножки читают. Чего у меня все смылось? Нет. Опять? А здесь братишка вообще на отчилечищах на расстоянии. Молодец! Вода, Молодец. плывем? Вот так и проводим наше лето на, Чиле. на Чили. На расслабовании За ранку, да? хорошо Мы уплываем, она там крутится на месте И похуярили, да? Мы, короче, гребем подальше отсюда Медленно. Эй, медленно. Чаливаем все дальше и дальше. <звук> и мешает, и О, да. <звук> Мы немножко затерялись. <звук> берег вон там. И дальше тоже берег далеко. панорама охеревшая, да? Так, ребят, мы видим, вон там, он храм Уплыли далеко, берег вообще вон там А мы везде можно достать Здравствуйте короче, ребят, мы Поверялся. на середину озера этого берег вон там а мы пытаемся доплыть до этой травы Чтобы проверить есть там о э, блять глубоко там или нет а красиво так все мы плывем обратно Видно там или нет, но там храм стоит Включили третью передачу Теперь на полной скорости Скорость 24 узла, ебашим! Помогаем еще ласками Как там еще далеко плыть, это пиздец Зато видок красивый Да хороший двигателя да. о солнце еще такое классное море знаешь да. так но ну, мы уже идем обратно первая группа людей поехала вперед смотри корова здесь корова иди сюда один на один корова один. По имени а это бык это бык это бык да это бык? Да, да, все, не видит вымена Сейчас будет весело, да? Походу, блядь. Валера, Валера, начинается, начинается. Бля, че он идет у нас? Он что-то целестный. Он так целеустремленно у нас идет. Они вдвоем уже идут. Я говорю, мы добежим быстрее, чем дальше доеду. Да-да-да. Я, я, в топе, может быть, я просто, слышь, они едут и видят как бы рядом пробегаем. <социт> <социт> <социт> <социт> да. такой. Ну, Деревенька так классно, камном воняет, блядь, мухи летают. Бля, ну вроде поменьше стало. Зато здесь мухи маленькие появились. А вот закат здесь просто нереальный. Еще от воды так отражает. И тепло. Но опять что-то ест. А потом живот будет болеть. класс ну все на этом видос заканчивается ставьте лайки пишите комментарии и передайте покажите подписчикам покажите Пока. э, мы еще с вами видос. встретимся ребята ставьте обязательно лайки